Всем привет! В эфире «Универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила на тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ состоялась лекция Юрия Борисова, вице-премьера России. Заседание круглого стола на тему профилактики конфликтной ситуации в молодежной среде. Новые методы блокировки запрещенных сайтов. Со знакомительным визитом, а также для встречи со студентами в КФУ прибыл Юрий Борисов, заместитель министра обороны Российской Федерации. Подробности узнаете в следующем сюжете. 22 марта в Казанском федеральном университете заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам обороно промышленного комплекса Юрий Борисов прочитал лекции для студентов КФУ. Он обсудил со студентами современное состояние и перспективы отечественной промышленности, науки и обороно промышленного комплекса. Наверное, для вас будет полезно, я вам немножко расскажу, что такое оборонно-промышленный комплекс, из чего он состоит.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 Я думаю, что потом еще будут у них вопросы. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел круглый стол по профилактике конфликтных ситуаций в молодежной среде. Обо всем поподробнее в следующем сюжете. Автономная некоммерческая организация Институт исследований Центральной Азии, базирующаяся в Институте международных отношений Казанского федерального университета, организовала круглый стол на тему механизма профилактики и предотвращения конфликтных ситуаций в молодежной среде. Опыт России и Центральной Азии. В мероприятии приняли участие проректор по общим вопросам КФУ Решат Гузейров, депутат Государственного совета, директор Дома Дружбы народов Республики Татарстан Ирек Шарипов и другие. Нам интересен опыт в странах Центральной Азии, в частности Казахстана, то, что проводится, как проходит урегулирование именно предотвращение данных конфликтных ситуаций. И ключевой момент, я всегда считаю, что не должно быть конфликтных ситуации, потому что должна четко и ясно работать профилактика. Также были привлечены специалисты из Казахстана. Участники представили свои презентации по проводимой работе. У нас идет установка на... Анализ того, что делается в Казахстане и анализ тех позиций, ну, как обычно в исследовании, которые являются проблемными все-таки, да. Например, вот я сегодня говорил, что проблемной позицией, безусловно, является само восприятие экстремизма, да? то есть все-таки есть экстремизм вообще, и есть экстремизм, ведущий к насилию, или так называемый насильственный экстремизм, это разные вещи. На мероприятии председатель Совета Молодежной Ассамблеи Республики Татарстан Тимур Кадыров отметил, что по инициативе Казанского федерального Университета в Доме Дружбы Народов будут проводиться ежеквартальные встречи с руководителями вузов по профилактике конфликтных ситуаций в молодежной среде. Другой задачей этих встреч является работа с иностранными студентами. Это наша практика. Мы вообще уже несколько лет практикуем такие мероприятия, как встречи с иностранными студентами. То есть мы безвозмездно предоставляем площадку Дома Дружбы Народов Татарстана для всех вузов, где есть иностранные студенты потому что стоит задача адаптации мягкого вхождения иностранных граждан в нашу социокультурную среду. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками. Нужна ли подобная система и сможет ли она лучше людей следить за блокировками запрещенных в России сайтов в следующем сюжете. Роскомнадзор заказал разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать, блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками. Итоги конкурса должны подвести 8 апреля, а создать данную систему к декабрю этого года. Данная система позволит снизить затраты на проведение круглосуточного контроля за поисковыми системами. Существующие информационные технологии, сетевые технологии, в общем-то, позволяют обеспечивать контроль и мониторинг на уровне специальных пакетов, пересылаемых по сети возврат которых, собственно, и будет показывать возможность доступа к сайту. Скажем, выявление самого факта неисполнения даже одного, по сути, это уже успех. Сейчас для проверки конкретного поисковика необходимо соответствующее задание со стороны Роскомнадзора. После этого сотрудники главного радиочастотного центра вручную проверяют, выдает ли поисковик запрещенные в России ресурсы. С внедрением системы проверка будет осуществляться автоматически, но также по заданию служб. Автоматическое э, средство, по сути, позволит расширить количество опросов, ну и, собственно, частоту посещения, частоту мониторинга информационных ресурсов. Алсу Саттарова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Магнитный полюс Земли быстро смещается в сторону России. Эта новость недавно потрясла научные издания по всему миру. О том, чем это опасно и как это событие повлияет на жизнь обычных людей, узнал наш корреспондент.